Да, это жестокая реальность текущего мира такая, вот, я об этом сообщаю во все услышания. <косит> Вообще, э -э тут многие проходят и думают, почему я так, я, кстати, сам удивляюсь, почему я так уверенно говорю, потому что я, на самом деле, интроверт жесткий, но теперь я понял, как это работает с другой стороны, даже если ты жесткий интроверт, но тебе ну, как бы страх, ты потерял вообще весь, то тебе уже как бы пофиг, интроверт или интроверт, да? Ну, просто делаешь, что хочешь, и, и все. Вот, вот так это работает, да. а, Вообще, чисто теоретически, я мог бы стоять здесь, и тут вообще никого не было, я бы говорил, да, вот этому столбу. Потому что... Э во-первых, я записываю это на камеру, это в интернете появится. Во-вторых, потому что э, рано или поздно вы все равно узнаете о веганстве. Они а здесь только, про, только для того, чтобы очистить свою совесть. Вот и все. Только первой первоце, целью моего спича является то, что я просто очистил свою совесть еще раз. Теперь э, я эту видеозапись смонтирую размещу в интернете и потом через несколько лет скажу себе чувак ты сделал все ты сделал даже больше чем ты мог ты вышел будучи глубоким интровертом и э, рассказал то что ты чувствуешь на самом деле вот и все и таким образом я буду себя чувствовать спокойно вот так это работает то есть вот такие вот психологические уловки приходится применять интровертом Экстравертом, кстати, проще, скорее всего. Но это все относительное понятие на самом деле. Потому что экстра... я был в детстве очень общительным человеком, на самом деле. Но если бы я как бы это, э, заморочился и начал манипулировать людьми, как некоторые во ВКонтактиках делают э, глубоко уважаемые персоны, то я бы стал каким-нибудь э, ВКонтактиком, э, как это, популярным ВКонтактиках. Вконтакте, да, с тысячами подписчиков, и там девочки бы, девочки бы бросали, бросались на меня, мальчики бы там подражали мне и так далее, да, то есть это вообще просто делается. То есть нужно просто вокруг себя создать некоторую атмосферу того, что ты такой загадочный, супер умный человек, и тебе поклоняются все, и все. Это как бы очень просто делается. Поэтому если вы поклоняетесь кому-то, то вот так вот вас обманули, я вам сообщаю об этом. А если не поклоняетесь, то у вас уже, значит, мозг работает, это хорошо. Потому что, ну, у меня, видимо, он очень хорошо работает, потому что я не поклонялся никогда никому. Но это тяжело, да? Никому не поклоняться. Но нужно думать своей головой. Большинство не, осили, не, не усиливает этот момент, не скатывается в поклонение. Что я, собственно, понимаю, это почему происходит. И вы такие проходите, думаете, что он говорит, о чем. Так, блин, у меня уже голос садится. И теперь я понимаю тех, кто говорит это реально тяжело, тяжелая работа но для меня это не работа, а боль я говорю о веганстве и о том, что можно об этом подумать и мой голос уже не такой яркий, как несколько часов назад потому что я устал говорить и солнце течет, течет печет но нужно это делать, понимаете если мы будем все молчать то как бы нас, нас и дальше будут эксплуатировать мы, мы сами себя будем эксплуатировать В неведении того, что на самом деле происходит А если каждый будет что-то делать для, ну, Чтобы сделать мир более э, добрее И так далее Я думаю, что что-то что должно поменяться По-любому рано, рано, рано или поздно Это должно случиться Блин, даже должен был танцевать настраивался на сегодня настраивался, как бы это сказать, потанцевать под транс, и что, не знаю, как. делать это, не делать это, как-то смешно будет выглядеть после после того, как я тут поговорил про веганство, что тут буду это чудачиться немного и танцевать. Но я думаю, что я это сделаю чуть-чуть, чуть-чуть. Если вы останетесь, вы сможете потанцевать под транс это, это жестко Я пробовал дома, кстати Но это, наверное, не так, как на публике Но, короче, если Это, это так работает. Очки надеваешь, и тебе уже пофиг Ты дома, не дома, как бы ты там в транс ходишь И все Но я попробовал, все нормальная вещь Но это, Я думаю, получше наркотиков всяких будет И так далее то есть, это да, происходит расслабление организма, ну, только психологическое. Э, кстати, можно будет попробовать, у меня сейчас высокое психологическое напряжение идет, а потом под транс попробовать расслабиться, типа, это поможет или нет. Ну, надо попробовать будет. <клышь> вот. Но большинство из вас не дотерпит до этого момента, потому что колонка еще жена, идут еще 50%, а значит, еще рано танцевать под транс, потому что я буду танцевать под транс, когда будет 25%. Останется. Ну, это и хорошо. Значит, я смогу еще поговорить про веганство, про растительное питание, про то, что это будущее, про то, что вам нужно подумать о своем здоровье, о том, что вы едите, о том, что нужно не просто брать с полки, а смотреть на состав и так далее, того, что вы покупаете. Что если вам говорит в рекламе, что сникерс это круто, то это просто реклама, но вам нужно думать своей головой. Если вы не будете думать своей головой, за вас подумают и решат как бы вашу жизнь за вас. Вы проживете, умрете и так далее. А вот если вы подумаете своей головой, вы, может, даже что-то поймете, ну, познаете себя, например. Кстати, я вообще думал, я тут писал некоторое время назад, что типа, когда ты познал себя, что это, что это плохо. Ну, ты познал себя, и у тебя больше как бы цели в жизни особой нету. Ну, Но, типа, я сейчас могу вот броситься в реку и утонуть. <клёх> да. Это вот так выглядит изнутри, когда ты познал себя. Кстати, универсальный, универсальный способ понять, что ты познал себя, сейчас секрет тайный открывается для нескольких посвященных, которые проходят здесь. Универсальный секрет того, универсальный способ понять, познал ты себя или нет. Если ты готов вот сейчас бросить свою тонуль, то это значит, что ты себя познал. А как вы можете это трактовать дальше, это уже на ваше усмотрение. То есть ты уже, как бы, как это сказать, как это изнутри вообще выглядит, то ты уже понял всю цепочку взаимосвязи, которая в твоей жизни произошла, да? И ты понял, что ты не какой-то особенный человек, там, не особенный человек, что ты просто э, вот эта частичка вот этой природы, которая родилась и умрет, вот и все. И то, что ты умрешь сейчас там или через 50 лет, это ничего не имеет значения, вообще никакого. Но когда ты это поймешь, ты начнешь как бы это более внимательно посмотреть. Парадоксально, да? Вам психологи скажут, что типа э, не, не надо страдать, зачем страдать? Обратись к нам, мы тебе расскажем, как не страдать. Мы тебя научим любить жизнь, там, не знаю. Проди наши курсы, потому как быть счастливым и, и здоровым, там, не знаю. Вот они вам это будут говорить, надо как бы просто ваши иллюзии, и вы с ними до конца жизни будете существовать у них и все. Только, только и всего. Никакой психолог вам не, не поможет познать себя, это я вам гарантирую кроме самого себя только самостоятельное прочувствование самого себя позволит себя познать это секрет очень большой и вы его скорее всего пропустите мимо ушей Ну и ладно Т кому надо тот услышит так продолжаем говорить про веганство сегодня я охватил уже все что хотел что я знаю наверное вообще по этому поводу и что не знаю тоже Так почему я здесь стою, типа, и говорю про веганство, растительное питание Что это здоровье, что вам нужно об этом задуматься О том, что вы вообще делаете Как бы со своим организмом Чего там туда толкаете, какую гадость Я это говорю, потому что я, как бы это сказать, самосовершенствуюсь И я не могу понять, куда дальше двигаться Вот поэтому я здесь стою Потому что, когда ты <связывая> пытаешься стать лучше, а вокруг не созданы для этого условия, то тут два варианта. Ты либо, как куртка боем, стреляешь себе в башку. Ну, в принципе, этот вариант тоже нормальный. Я бы его использовал, если бы, блин, нарко наркотики на, на примере. Короче, я слишком, я слишком хорошо осознаю себя, чтобы выстрелить себе в башку, да. Поэтому мне приходится страдать вот таким тупым образом, да. Немножко завидно даже к в этом в этом случае. Ну, как бы, ну, так, он же спит там себе, спокойно покоится. И не доставляет страдания вот эти все убийства и так далее, животных. Все, убил себя и спи спокойно, типа. Никаких там проблем с девушками и так далее. Вот. Но я слишком себя понимаю. Ничего остается делать. Если не стреляешь в себя в башку, значит, можно просто тупо стоять и говорить об этом. Ну, типа, полиция все еще сегодня не подходила ко мне. Видимо, не неинтересны мои разговоры с самим собой. В принципе, даже если подойдет, я скажу «Здравствуйте, ладно». Так, следующий. Какой шаг вообще? Можно закончить мой спич очень интересными выводами. Еще 50% есть. Какой следующий шаг? Да, ты, то есть, ты смотри, э, ты... Да, я знаю, я уже не говорил. Я могу тебе сказать персонально. Так вот, сейчас я услышал что-то интересное спич от женщины Мулана. Вас будет раздражать, кстати, да. Кстати, вот это очень интересный момент. Да. Я все думал, что, что мне продолжать, о чем говорить. Тут как бы толпа тебе сама дает поводы, о чем говорит, Даже не надо заказывать себе спич. Тут девушка, женщина проходит, говорит, замолчи, заткнись, я устала тебя слушать, что ты тут базаришь, свою хрень. Ну так я отвечаю вам, как бы я заткнусь. Я заткнусь где-то через, может, час. Но как бы это не изменит ваше отношение, наверное, ни к чему уже. Вы уже, наверное, скорее всего, не сможете понять, вообще зачем вы живете. Я заткнусь, и я тут выхожу, вышел с этой штукой вообще один раз в год, может, выйду, и все, то есть, вы сейчас пройдете мимо и забудете. То есть, можете не беспокоиться по этому поводу, я, я отлично не беспокоюсь, потому что беспокоиться уже поздно. Когда накрыло сильно, вот этим осознанием, этим просыпанием, так скажем, от того, что происходит вокруг, тоже... Поздно что-то что с этим делать Поэтому если вы сейчас спокойно спите И думаете, что ваша жизнь счастливая То продолжайте спать Возможно, возможно Ваша жена не умрет раньше времени Или муж И вы доживете в спокойной иллюзии того, что вы счастливы Ну, а если это произойдет Будет жестко, больно Это я вам гарантирую Но в большинстве случаев вы доживете В чем радостно это Так вот Любые социальные связи и так далее, но ну, это как бы просто придумка и не более, да. То есть есть только, есть только ты и то, как ты осознаешь этот мир. Все остальное, даже твои дети, это уже не ты, да, у них свой собственный мозг, они думают самостоятельно. Большинство родителей старого образца просто тупо, ну как бы пытаются манипулировать детьми, да, это увидел, не, не было больно, было больно, но потом стало не больно. Пытаются привязать к себе, к себе ребенка и таким образом чувствуют себя, типа, ну, хотя бы ребенка я своего могу контролировать, больше ничего в этой жизни не могу контролировать. И мужа даже своего не могу контролировать, да? А, ну, то есть у нее в голове не укладывается, что мужа не надо контролировать, у нее это как бы нет. Но это старый образец, сейчас уже новый прошел, тут получше все в этом плане. Что когда мужа не контролируешь, это даже лучше. Намного. Вот. Так вот. Вечер подходит к концу. Мой спич тупой подходит к концу. И чё, чё, чё, чё? Я хотел почитать сегодня стихи о любви. И хотел столько стихов прочитать. В моей голове столько хороших стихов. Но я не могу, короче, это делать, когда говорю о вяленности, видимо. То есть это, это что-то жесткое вообще. Когда ты об этом думаешь, у тебя в голове все перемешивается, и ничего не понятно, что происходит. Поэтому, наверное, я повторюсь в следующий раз, когда-нибудь уже не на набережной, потому что мне здесь надоело, одни люди ходят, ничего не понимающие. Где-нибудь в центре города, например, на сполнаде, все-таки там. Выйду, поговорю. Ну, чтобы хоть полицейские подошли, спросили, кто, я? кто я такой, что тут говорю. Тут они вообще что-то ленит за Так вот, там я поговорю и что-нибудь там вы, вы, выйдет из этого. Так. А сегодня, видимо, я прочитал несколько стихотворения любви, прочитал еще что-то и на этом, на этом моя поэтическая страничка закончится, и вы не узнаете, что тут великий поэт перед вами стоит. Ну, вам, вам об этом никто не скажет. В этом-то прикол. Это тайна. Вам никто не скажет, что здесь великий поэт стоит. Никто, кроме вас самих. Вот такая вот а, странная судьбинушка. Это, кстати, самый великий. Тоже относительно, на самом деле. На сегодня он великий, а завтра не великий. бы это лишь вопрос того, сколько человек думает, что он великий. да Вот если ты думаешь, что Путин великий, он великий, а через 20 лет уже не великий. Только и всего. То есть где эти цари, там сейчас, три Первые всякие, что мне не хочется знать об этих царях, об этих правителях. Ничего мне не хочется о них знать. Учебники истории мне с детства впаривают, что какие-то там петры, что-то не сделали, и Россия от этого стала лучше или хуже. Но что я сейчас вижу, что ни черта, они не имеют значения. Они ничего не делают, и все только в искусстве. Это единственное, что есть в человеке. Любовь, смерть и искусство, да, то есть кто-то там сказал, что есть любовь и смерть, и я повторил. Так вот, я скажу, что есть любовь, смерть и искусство. Теперь новые, форм, новый этот этап человечества настоит. Если раньше была любовь и смерть, то теперь есть любовь, смерть и искусство. В любом виде, в котором это возможно. Я как бы закончил университет вышку и как бы я вообще ни музыкальных не играю ничего и не сильно к этому стремился но это тебя не будут спра да, не будут спрашивать об этом тот либо ты это примешь либо ты там останешься позади истории и все то есть либо ты поймешь что Растительное питание, вегат, веганство, оно как бы будущее, и тебе нужно об этом и, и задуматься в первую очередь о себе, своих детях и так далее. Либо ты это не поймешь, тогда твои дети тебе потом это скажут чуть позже, когда они сами это поймут, ну, посмотрят необходимую информацию сами, и все, если у тебя в голове нету способности как бы саморефлексировать, вот так вот получится. Дети тебе об этом скажут, что у тебя ее нету. Вот и все. Такой немного <клыш> мой голос уже немного уставший выглядит. На самом деле он был бодрее, когда я начинал. Но сейчас я уже устал, жестко очень говорить. И а, еще 50% есть. Так вот, а... самое интересное, то есть. Что вообще делать, когда ты хочешь донести какую-то важную информацию до людей, да? Что делать вообще? Как бы поворачиваться к ним задом или все-таки передом стоять, говорить им, как бы общаться с ними или не общаться, что делать вообще. Я не знаю на самом деле, что делать. Я первый раз сегодня вышел, первый раз вышел и просто тестирую концепцию и все. То есть, тут как бы ничего такого нету. Я вам прямо это говорю и на камере это запишется. Просто смотрю, как люди реагируют, и все, там большинство просто проходит, и все, ну, проходите, пожалуйста. Ну, я еще, блин, стихи хотел почитать, не могу, черт побери, это. На самом деле, э, стихи намного, намного проще воспринимать, чем вот эту мою нудную речь, которую вы, скорее всего, мимо ушей пропустите. Но слово веганство вы по-любому запомните, потому что я его сегодня уже раз 30 повторил, может, 40. Может, в, хоть в одной голове возникнет сомнение, и потом она приведет вас к чему-то доброму, в, вечному, и тому, что позволит э, вам стать и лучше. Да, возможно. возможно, вы даже меня поблагодарите. Да. Вы такие думаете, да что этому пацанчику буду благодарить, какой-то нудный, нудный тип стоит и говорит, но как бы... Это так работают, друзья. Тоже много людей встречал, которые думал, что они нудные, типа я не ними чем разговаривать, да. Но когда ты оказываешься на этой степени понимания действительности, ты понимаешь, что, <coughs> что, во-первых, у тебя садится голос а, того, что ты уже три часа говоришь, а во-вторых, что а, эти нудные люди, которые тебе говорили, что им было просто больно, и все. И ты просто это не видел. Такие вот дела получаются. И то, что музыканты там поют и так далее, это их эмоция, их настоящая эмоция. И то, что ты думаешь, что это игра на публику и так далее, это не так. Да. Кстати, когда Честер Беннингтон убил себя, это достаточно много, я думаю, в головах многих перевернуло, да? Ну, то есть ты, собственно, Линкен парк да? да? Ездишь по странам, накрученный образ, в принципе, что еще желать тебе? То есть тебе там поклоняются, но как бы эти люди, которые там тебе поклоняются, чего они вообще из себя представляют? Если ты, если ты захочешь себя убить, э, повеситься, да, честь Сербейн там повесился то что эти люди вообще будут в этот момент значить? Они вообще поддержат тебя как-то и так далее, они спасут тебя, они проникнутся к твоим пониманием действительности. Ну и как бы он показал, что они не проникнутся, да? То есть даже когда ты уже все убил, то там как бы никому до этого особого дела нету. Ну, Но убил, убил, значит, что-то там наглотался и все не справился с жизненной ситуацией. То есть... Мы там пойдем к другому идолу, и там им будем поклоняться дальше. То есть это просто вопрос идола и все. И вот такая вот странная картина в данный момент происходит у нас в головах у всех. Ну, не у всех, конечно, у большинства ничего не происходит. Ну ладно. Я, кстати, думаю, что моя, моя концепция тестового без подготовки речи очень даже неплохо получается. Мне, мне понравилось, кстати, я сам себе говорю, чтобы записать. Потому что потом, когда ты через какое-то время слушаешь, ты уже не понимаешь, что ты вообще в этот момент чувствовал себя внутри, когда ты тут перед толпой этой проходящей говорил. Типа какие ощущения у тебя были так я вам скажу чтобы это раз и навсегда там объяснить начать ну, ничего ничего такого тут нету просто если ты известный тут то толпа побольше будет если неизвестно они просто все мимо пройдут и все Да, ной смс тут выйдет соберется может человек 30 ну, типа но из ной но из надо послушать но это не против но из МС", если что, это просто я говорю про накрученный образ да ну, а большинство, если неизвестен, ну, что-то типа пацанчик, это ничего не значит, пройдем мимо все. Вот так вот. Это выглядит, это я сам для себя сказал, чтобы потом посмотреть, это, как это на, на камере будет выглядеть. Вот. Кстати, там она снимает так, что я уже вне кадра, скорее всего, сейчас нахожусь, потом на камере будет просто колонка говорящая, пустая, и все говорить. Ну, уже нет человека даже. Просто тупо колонка. Вот. Поэтому, музыканты, в принципе, я посмотрел так последний год, да, они, в принципе, пытаются до вас донести много важных вещей, да, ну, то есть, типа, да, пытаются, но как это выглядит, как-то странно, то есть они, это понимают, просто тут нужно понять, что музыканты, музыкант, художник, это все их эмоции, их жизнь, да, ты, вот сто процентов ты их жизни прожил. Если ты самостоятельно не можешь, как бы, да, понять, что с тобой происходит, то ты можешь, короче, это, это питаться их эмоциями, но, как бы, рано или поздно, рано или поздно, рано или поздно у тебя в жизни произойдет некая ситуация, когда ты от, отрезвелишься немного от этого. вот, Чушь, которая происходит каждый день Посмотришь вообще, что я там за 30 лет своей жизни Что вообще я сделал Какой вообще в этом смысл всего происходящего Зачем я там, не знаю, сплавлялся Зачем на велосипедах катался, бегал там 50 километров Зачем я вообще это делал Когда это произойдет, вот тогда, собственно Ты такой, а, поймешь мою речку ну вот так, ну э, большинство из вас, с большинством из вас это не произойдет, поэтому вы можете спокойно дальше жить. В принципе, на самом деле я рад этому обстоятельству. И если бы была такая возможность, если бы была такая возможность, я это обдумывал, я бы, я бы продолжил дальше спать. Вот реально. Это, ну, реально, я просто любил девушку, и я понимаю, как это происходит, то есть вырабатывается это некое внутри, как это сказать, как это сложно объяснить, но вот вырабатывается это счастье внутри, да, если она не разрушает его, то, в принципе, ты можешь очень долго так жить, вообще очень долго, ведь я тебе отвечаю, это я себе говорю на камеру звучу, так, а вот если это не получается, собственно, тебя это отрезвляет жестко. Ну, большинство это, конечно, отрезвляет где-то в.. Где-то в наверное, там в 16 лет. Но меня отрезвило чуть попозже, поэтому не так вот. Я Потому... я тут немного взрослую стою, да. А я должен был здесь стоять, где-то, когда мне 20 лет будет было бы. Просто как-то странно немного, да, когда человек 29 лет стоит и какую-то фигню несешь на свой. То есть, что, больше тебе нечего заняться, что ли, кроме как вот перед этими людьми, которые ничего не понимают говорить, да? Может, ты там не знаю, песни начнешь писать, что то еще, картины рисовать. Что ты вообще тут стоишь? Зачем это делаешь? Что, что они вообще для тебя? Ну так это, как бы, не знаю. Не знаю. Это должно как-то вернуться, знаете, это так вот работает. Незаметно, да? То есть когда-то это возвращается в виде положительных каких-то эмоций, когда ты видишь, что в мире начинают происходить изменения, что животных меньше убивают, о веганстве больше знают начинают задумываться о своем здоровье, о том, что они едят и так далее. Когда вот это происходить начинает, возможно, тебе станет от этого легче. Это вот есть вот тот самый эффект незаметный, ну, чуть, как бы не прямой такой эффект, да. То есть тебе там не, не подойдет человек, не скажет, что мы там из-за тебя стали веганым. Ну, то есть, э, если взять, например, например гарьеровки, да, э, то есть, только из одной речи он уже столько сделал, что не сделал там, не знаю, никто, никто из нас вот, вообще во всем этом городе, да, миллионам. То есть один человек, который сделал больше, чем весь миллионный город. Вот так вот это выглядит. Просто большинство не видит, не видит вот этих взаимосвязей, не понимает, что вот это именно так работает, что чистая эмоция, выраженная просто банально. И сказанное от всей души, она работает намного сильнее, чем все фальшивые эмоции всех этих накрученных образов по телевидению или в ютубчике. Миллионы подписчиков и так далее, что это просто пустышка и вся, все. Что, ну, эти миллионы подписчики, каналы с миллионами под, под, подписчиками, вот, как эти столбы, да? Вы их видишь, они высокие, но как бы что от них меняется, ничего от них не меняется, просто они тут стоят и светят немного, небольшое пространство, так скажем. А Основной свет, он, конечно, идет не от этих столбов, а в другом месте. Вот так это работает. Да, кстати, когда начинаешь говорить, когда, когда начинаешь выходить, так сказать, в народ, всегда есть страх, что тебе там плюнут в лицо и так далее. Ну, в начале, в начале конечно. Но ты понимаешь со временем понимаешь, что большинство людей не трусливы, даже плюнуть тебе в лицо не могут. Да. Вот так ты понимаешь. И становится намного более спокойно, так скажем Вообще намного более спокойно То есть ты уже, не, ты уже просто, как бы Может найдется один нетрус, который тебе плюнет в лицо и скажет о тебе правду Что ты про веганство говоришь, а на самом деле это полная чушь Что ты врешь всем, обманываешь всех Что на самом деле животных не убивает это а растительная пища, она не ну, сделает тебя здоровее Может кто-то тебе предоставить какую-то информацию на этот счет может ты ошибаешься и на самом деле все эти видео в ю где убивают животных это все все бред что это как бы не происходит что это ты себе все выдумал пацанчик зачем ты тут это время тратишь может кто-то это не расскажет но потом ты понимаешь что никто тебе это не расскажет потому что они не потому что реальность она такая вот которую ты говоришь да. то есть такое вот э